Так, Можно я задам вопрос? Вопрос такой, что технические знания насколько нужны, чтобы всем этим инвестировать? То есть это нужно какой-то отдельный специалист или вы самостоятельно все это делаете? Смотрите, сайты дешевле 2 миллионов рублей, команду держать нерентабельно. Ну то есть содержать специалистов, которые будут этим, если у вас нет этого пула. Поэтому чаще всего вы можете не быть техническим специалистом. У нас есть одна команда, где нет технаря-программиста. То есть они изучили основы, там, ну, базовые вещи, вы же умеете, там WordPress, точнее Wordom пользоваться там, или Google документами. Но WordPress не сильно сложнее этой истории. То есть как разместить статью способен опубликовать любой в этом зале. Ну то есть посмотреть урок это несложно. Что касается всех остальных вопросов, это организационные вопросы. То есть это не то, что вам… Короче, вы придете на курс, вам, я дам первую книжку, вам нужно изучить CSS 3.0, адаптивную верстку, желательно PHP 7, плюс, если вы еще владеете питоном хотя бы на уровне junior developer, то это для вас будет большим плюсом, чтобы перейти на второй курс. Как бы нет. Там, ну, это история с менеджментом. То есть вам нужно просто. Есть кто слышал про декомпозицию, что есть такая штука, которая в бизнесе очень клево помогает. Кто не слышал, поднимите руки. Ну, то есть Любой бизнес можно разложить на цифры какие-то, да, которые, изменяя которые ты можешь увеличивать прибыль, то есть от чего зависит прибыль сайта. Сколько людей зашло на этот сайт, сколько страниц они посмотрели, то есть мы умножаем, потом мы умножаем это средний доход с юника с посетителя и мы получаем прибыль. То есть если количество посетителей выросло на тысячу, соответственно наш доход там, и 30 копеек с посетителя, как доход посчитать? Последнее я покажу, просто для примера. Как бы для тех… Я понимаю, что половина в зале, когда мы начинаем писать формулы, просто главное не забыть исторические даты, которые нам преподавали в институте. То есть вот есть прибыль сайта, соответственно, у нас есть некий трафик. Я сейчас просто… Это любой… Вы любой бизнес можете разложить на свои цифры, которые вам понравятся. Соответственно, мы трафик умножаем на глубину вложенности. То есть… Количество посетителей, например, было тысяча. Так? Соответственно, глубина вложенности, каждый посмотрел полторы страницы в среднем. Сколько просмотров моего сайта было? Полторы тысячи. Уже здесь начались сложности у кого-то. Окей. Хорошо. Усложняем. Полторы тысячи просмотров. Есть такой показатель, который называется eCPM. Доход на 1000 посетителей. Соответственно, он будет равен 300 рублей. Ну, 30 копеек с посетителя. Это доход на 1000. То есть, э, сколько будет доход с 1000 посетителей? 450, совершенно верно. 450 рублей приносит ваш сайт. Хорошо, все, что вам нужно. Вам не нужно быть технарем для того, чтобы понять, что вам нужно увеличивать трафик. так? Это же понятно? Вопрос, как мы его увеличиваем? Фиг его знает, да? Статьи. То есть существует еще одна штука. Соответственно, мы переписываем эту формулу. Итого я привожу, как кто-то уже спит опять. Я же зачем вышку на первом-втором курсе пропускал и проплачивал, чтобы опять это смотреть? Формула преобразуется следующим образом. Количество документов, которые вы написали. Количество статей. Так, Существует еще один показатель, который называется KPI SEO. Это звучит страшно, но на самом деле это сколько ваша статья дает трафика? Например, одна статья дает 150 посетителей. 150 посетителей в месяц. Хорошо? Соответственно, если на вашем сайте полторы тысячи посетителей, значит, скорее всего, у вас 10 статей. Понятно? Как увеличить трафик? Итого мы возвращаемся к первому пункту, что наваливать статьи работает в русском интернете. Вот, и все. И когда… Ну, твой менеджмент заключается в том, что ты сравниваешь еженедельно. Есть еще одна классная штука, то что показатели в бизнесе надо смотреть еженедельно. Потому что месяц слишком длинная история для того, чтобы это как-то сравнивать. Поэтому и 7 дней это всегда ровно. То есть понедель, ну там ты выбираешь неделю, она у тебя идет. И ты видишь, что твоя прибыль будет расти, если все цифры будут расти. Растет количество статей. Ты покупаешь ссылки, растет видимость поиски. То есть вот этот показатель, трафик на документ. Ты начинаешь круче монетизировать сайт, ты начинаешь получать больше, заводишь рассылку, там еще там есть инструменты, и в итоге ты очень хорошо влияешь на свою прибыль. Все, что необходимо сделать, это, это если системно масштабироваться, это история для тех, кто хочет захватывать мир. Кто хочет захватывать мир? Вот есть ребята, которые спят и видят, чтобы захватить какой-нибудь мир. вот. А кто любит, допустим, постепенно, без риска, вот, по шагам, не больше трех-пяти шагов, чтобы не забивать голову, и голова кипит. Вот. То есть для вас это тогда так, что в месяц должно быть 10 статей по теме, и вы будете спокойно развиваться. Есть еще одна механика, то что 10% от дохода можно обратно возвращать в статьи, и ваш сайт будет расти. То есть он будет дорожать, ваш доход будет расти, и в принципе с ним все будет хорошо. Итого, в завершение хочу сказать, то, что если за сайтом следить технически, то есть своевременно обновлять все, что выходит, держать какого-нибудь приходящего админа, либо на хостинге, который будет следить за этим, то есть это можно там в пределах 5000 рублей организовать, и заниматься для кого-то наваливанием статей, для кого-то аккуратным размещением по 5-10 штук в месяц, все будет с этим активом замечательно. То есть он будет расти годами. Причем, если вы еще возьмете сайт, который в вашей теме будет интересен вам лично, то для вас это вообще, если вы эксперт в этой теме, вот посмотрите в первую очередь туда. Потому что если проект вам будет интересен, вы еще и будете кайф от этого испытывать. Вот, на этом все.